О, психотипы сообщества Немиркин! Большое спасибо за всю ту любовь, которую вы нам дарите. Ваша поддержка помогает нам сделать психическое здоровье и психологию более доступными для всех. Так что давайте начнем. Древнегреческий философ Аристотель однажды сказал, «Даже Богу трудно любить и быть мудрым одновременно». И он, конечно, не ошибся. Хотя нам всем хотелось бы верить, что мы достаточно умны, чтобы позволить нашим сердцам управлять нашими головами. Тем не менее, слишком часто мы позволяем нашим эмоциям затуманить наши лучшие решения. Когда дело доходит до свиданий, то умение распознавать первые признаки того, что отношения не сложатся или что кто-то несовместим с вами, может уберечь нас от боли и сожалений в будущем. Поэтому, вместо того, чтобы просто понять и простить, как мы часто делаем, вот семь красных флажков при знакомстве, на которые нужно обратить внимание. Номер один. Они всегда с вами согласны. Ваш новый избранник любит все то же, что и вы, или разделяет все ваши взгляды и мнения. Конечно, приятно, что вы так хорошо ладите, но стоит опасаться людей, которые практически во всем согласны с вами. Возможно, они не говорят вам правду или не показывают вам свою настоящую сущность. Вполне вероятно, что они просто говорят вам все это, чтобы понравиться вам больше, потому что правда в том, что ни один человек никогда не будет во всем сходиться с вами, потому что нет двух одинаковых людей, и это нормально. Различие — это то, что делает нас такими, какие мы есть. И если человек, с которым вы встречаетесь, чувствует необходимость изменить свою сущность только для того, чтобы понравиться вам, то ничего хорошего из этого не выйдет. Во-вторых, они что-то не договаривают. Ваш партнер скрывает от вас что-то и не может нормально общаться с вами. Это определенно тревожный сигнал, если вы не можете открыто говорить друг другу о своих чувствах и мыслях. Вы замечаете, что ваш партнер избегает разговоров о своих чувствах или мало рассказывает о себе. Не скрывает ли он вас от своих друзей и близких, или всегда оставляет вас в догадках о том, чем он занимался? Конечно, каждый имеет право на личную жизнь, но вы не сможете поддерживать эмоциональную связь с человеком, который боится быть уязвимым с вами. В-третьих, они не ставят вас в приоритет. Кажется ли вам, что человек, с которым вы встречаетесь, иногда слишком занят для вас? Они тратят основную часть своего времени на работу, учебу или другие отношения. Часто ли они отменяют встречу с вами в последнюю минуту или вообще не отвечают на ваши звонки и сообщения? Хотя вы, разумеется, не можете требовать ничего времени. Встречаться с человеком, который не может вписать вас в свой плотный график, будет нелегко. И тот факт, что они уже пытаются жонглировать множеством других приоритетов в своей жизни, является явным признаком того, что они не готовы к серьезным отношениям. Они относятся к вам равнодушно. Еще один тревожный знак, на который вам следует обратить внимание – это то, как человек, с которым вы встречаетесь, разговаривает с вами. Они поощряют и поддерживают, или наоборот, относятся к вам неодобрительно и отстраненно. Всегда ли они добиваются своего и утверждают, что они правы? Или они готовы выслушать все ваши идеи? Партнер, который говорит с вами свысока и не воспринимает вас всерьез – это не то, чего вы хотите для себя. И хотя они могут пытаться выдать это за то, что знают лучше и призывают вас просто доверять им и идти у них на поводу, вы заслуживаете быть с человеком, который уважает ваше мнение и дает вам право голоса в отношениях. В-пятых, ревность легко возникает у них. Хотя мы никогда не хотим, чтобы мы сами или наши романтические партнеры испытывали это чувство, рано или поздно ревность обязательно проникает в наши отношения. Если ваш партнер иногда испытывает ревность или неуверенность в себе, это не повод для разрыва отношений. Но что действительно важно, так это то, как он с этим справляется. И если вы встречаетесь с человеком, который, кажется, слишком легко ревнует, вам стоит насторожиться, потому что велика вероятность того, что вскоре он станет параноиком и будет контролировать вас. В-шестых, они вызывают у вас сомнения относительно их чувств. Большинство из нас знает, что когда вы только начали встречаться с кем-то, вам нужно быть осторожным в своих действиях. Вы не хотите показаться чересчур настойчивым или слишком требовательным, потому что вы всегда хотите, чтобы им захотелось большего. Но на определенном этапе ваших отношений они должны начать прилагать усилия, чтобы показать вам свои чувства. Потому что если они этого не делают, значит они не готовы к серьезным намерениям или просто не так заинтересованы в отношениях, как вы. Какой бы ни была причина, встречаться с человеком, который играет с вашими чувствами, никогда не будет хорошей идеей. В-седьмых, они плохо говорят о своих бывших. Они постоянно вспоминают о своих бывших во время разговоров, сравнивают вас со своими последними отношениями или рассказывают вам все личные подробности о своих последних отношениях. Вы должны помнить, что если у вас с этим человеком когда-нибудь будут серьезные отношения и вы в конце концов расстанетесь, есть большая вероятность, что он будет вести себя с вами точно так же. А тот факт, что они считают нужным критиковать своих бывших и объявлять их плохими людьми, говорит о том, что они все еще страдают из-за недавнего разрыва и, возможно, ищут вас отголоски. Относитесь ли вы к каким-либо признакам, которые мы упомянули в этом списке? Встречались ли вы с кем-то, кто показывал некоторые из этих самых красных флажков? Сообщите нам об этом в комментариях ниже.